Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в офисе у компании Дёркин. Сегодня мы будем снимать видеоинструкцию по монтажу пленки, диффузионной мембраны, которая называется Дельта Альпина. Вот так вот у нас выглядит стенд. Это Игорь, технический специалист компании Дёркин. Он как раз будет рассказывать о том, что это за пленка, вообще для чего она нужна и как правильно ее смонтировать. Игорь, в двух, словах, да, в двух словах, пожалуйста, расскажи о том, что это за пленка, в чем ее особенность, потому что и так у нас, в принципе, ну, вернее, у вас большой ассортимент разных пленок, вот, это одна из них, у нее есть какая-то фишка, да, у этой пленки? Совершенно верно, ну, если в двух словах, то эта пленка относится к материалам, сделанным из, ну, по полиуретановой технологии, это диффузионная мембрана. Как у мембраны, у этого материала есть какой-то коэффициент SD. Среди всех материалов, именно мембранных, у пленки Дельта Альпина он наиболее высокий. То есть можно сказать... Более так, высокий это что значит? СД ну, 30 сантиметров. Ну, большая паропроницаемость, правильно? Наоборот. Низкая. Она сильно сопротивляется. А. Она больше всех сопротивляется среди мембран. Угу. Но, тем не менее она относится к классу мембран, потому что... Мембрана это или нет, это всегда диапазон. Uh -huh. То есть нет такого, что вот а, только такое значение должна иметь пленка. Всегда идет именно диапазон. Uh -huh. А в чем особенность? Вот. У нее сколько ты еще рассказал? сказал? 30 вот сантиметров. 30 сантиметров. Да. Uh -huh. Вот в чем особенность? Смотрите, а когда мы говорим, для чего она нужна, мы попадаем в тему э, выбора материалов. Пару слов расскажу о том, как это устроено в Германии. Есть в Германии так называемый Центральный союз кровищиков Германии, ЗВДХ. И э, это такая организация, которая полностью стандартизирует, описывает все методы, э, указывает, как можно, как нельзя. В общем, она вот всеобъемлюще эту работу ведет. Она начала работу свою ну, почти сто лет назад, 1924 год. Со своей немецкой педантичностью они это все-все-все прописывают. Они, у них такой подход, что есть а, всего шесть классов систем подкровельной изоляции. Класс в себя, понятие класс включает сама пленка. Она, у самой пленки тоже бывает классы. Я сейчас говорю даже не про класс пленки, а про класс э, системы. Mm -hmm. Так вот, э, в это понятие входит сама пленка. Какая она, она там не везде одинаковая может быть. Как она используется, ну, грубо говоря, с провисом и в натяг. Это уже разное использование. Или э, используется, если она на сплошное основание. Это уже третий вид использования. И аксессуары, с которыми она применяется. Например, ты будешь проклеивать пленку или нет? У этого уже разные классы, получается. Uh -huh. Ты будешь уплотнительную ленту Ее можно не, можно не проклеивать? На каких-то классах, да. Ты, конечно, можешь не проклеивать, просто у тебя будет другой класс. Uh -huh. Если ты альпину установишь на стропила с провисом, uh -huh. пленка, которая рассчитана для первого класса, uh -huh. она будет у тебя шестым. То есть ты методом применения ее как бы снизил ее, ну, это бессмысленно делать на самом деле, тем более платя, платя такие деньги высокие. Так вот, шесть классов. Самый шестой, самый плохой, ненадежный, это просто пленка с провисом. Причем сама пленка тоже может быть категории B или C, там всего A, B и C. Первый класс, самый надежный, это когда материал изоляционный. Какую, какая первая функция для, для пленок? Скажи, пожалуйста, вот в чем, почему, вернее так, какая самая главная функция для мембран? Вот твой ответ какой? Три функции я всегда Нет, говорю. Нет, самую главную назови. Вот такой ну, мембрана пар, вопрос. Пар пропускает. Пар пропускать, да. отлично. А вторые две какие? Вторые это защита крольного прогадки конденсата угу. и создание воздуха изоляционного контура. Отлично. Ну, смотрите. Ну, если пополни... мы говорим там к кровле, если есть какая-то протечка, то, соответственно, если у тебя там труба где-то протекает, то она должна страховать. То есть, соответственно, у тебя вода, если ты качественно сделал гидроизоляционную пленку, не должна попасть в кровельный пирог при протечках. А на что дается вообще гарантия обычно? Гарантия? Да, вот производитель гарантирует, что он гарантирует? Как понять? Ну, ну, на что гарантию дать? Любой производитель. Ну, с точки зрения потребителя я тебе сейчас скажу. Ну, вот, да? скажи. С точки зрения потребителя мне важно, чтобы ту кровлю, которую я сделал, она работала там в течение 50 лет. Если я ну, беру качественные материалы. Там, например, хорошую кровлю, например, из металлочерепицы с покрытием Пурал, хорошей пленки, да, которая там служит. Тоже лет по 50. Давай вот чуть-чуть дальше. Основная задача, чтобы эта пленка служила долгое время. Производитель дает гарантию всегда на водонепроницаемость. Угу. То есть пленка, мембрана или просто водоизоляционная пленка, она должна воду не пропускать. Вот ты угу. сказал, что паропроницаемость. Я сейчас нарисую один график. Вот. Ты, мы, мы говорим конкретно про мембрану, правильно? Вообще про все, про любую, если мы говорим, кроме пароизоляции, водоизоляционная и э, мембрана. Uh -huh. ну, то есть пленки, которые сверху кровли используются, а снизу. Uh -huh. Так вот, т время. Вот эта часть, э, вот эта самая водонепроницаемость измеряется uh -huh. в чем? В чем? В водяном столбе. В водяном чем столбе. выше водяной столб, тем, совершенно, тем лучше. Пишу W. Ну. Uh -huh. Изначально у пленки какая-то характеристика по водяному столбу есть. Uh -huh. Что произойдет с ней со временем? Ухудшаться. Она будет уменьшаться, правильно? Да. Она, она не так уменьшается, просто старение происходит. Mm -hmm. Она, естественно, не, не такой график, я сейчас упрощен, просто я покажу, что она вниз mm -hmm. идет. А теперь, например, если взять, как ты сказал, самая главная функция парапроницаемость. Mm -hmm. Зеленый беру. Она, паропроницаемость, допустим, У какая? Улучшается. Правильно? Да, ну тогда нарисуем вот такой график, где то же время, mm -hmm. но чем чем ниже, паропроницаемость Но сначала она низкая да угу. какая-то а дальше она что она еще улучшается. У, улучшается В смысле да. характеристика по паропроницанию улучшается. растет да. Да? это получается вот второй да. график то есть сначала у пленки был sd допустим столько-то там два угу. сантиметра прошло 15 лет сколько у нее будет она она со временем разрушаясь она меньше сопротивляется пару угу. поэтому она как бы лучше дышит Uh -huh. Поэтому э, что дает, гарантирует производитель водонепроницаемость? Это вот одно из самых главных заблуждений, которые, которые есть среди людей. Заблуждение в том, что основная задача это пар пропускать, правильно? Да. Да? И на да. это дает производитель гарантию. Да, потому что э, есть, как я и сказал, диапазон, внутри которого все мембраны являются, все пленки являются мембранами. Uh -huh. Вот это от 0 до 50 сантиметров, SD, если мы говорим. Внутри уже, в принципе, не важно, какой у тебя материал. Главное, чтобы он попал в этот диапазон. Тогда у тебя мембраны. Когда ты его можешь укладывать как? Без второго вензозора. Чуть-чуть мы в сторону отошли. Давай верни вопросом обратно к теме. Почему, значит, Макс? Да, вот отлично. Первый класс. Почему Макс? Вернее, Макс. Почему Альпина? Ну, я сказал Макс, это полуоговорка только. Потому что первая диффузионная мембрана, которая была вообще в мире для кровель. Uh -huh. И, и мембрана не для фасадов именно, а для крови была, Она называется, называлась тогда раньше Дельта Пурафол Она была сделана по полиуретановой технологии По сути, то, что мы видим сейчас на столе, это просто дальний родственник Но это тот же самый полиуретан Первая мембрана для крови, 1984 год uh -huh. а, Которая пропускала пар, да? Да, она, она пропуска, пропускала пар она Называлась Пурафол Сейчас этот материал, грубо говоря, в нашей линейке называется Дельта Макс Дельта Максу сколько получается с 84 Почти 30 лет. 30. 6, да, 30, 37 30 лет. лет. почти. Ну да, 37 лет. Мы, то, что вы сейчас используете, вот у тебя на кровле какая пленка? Дельта Макс. Дельта Макс. Знаю, ей, ее история 37 лет. Это uh -huh. как Порше. В 1965 году первая модель была сделана. И 911 кузов делают до сих пор. Вот это тот же самый. В Германии она также распространена, как... Винты у нас uh -huh. в стране. То есть там самая главная пленка, это все-таки МАКС. Uh -huh. у, у нее SD 15 сантиметров. У нас за голову хватается. О, как плохо, она же плохо дышит. Да отлично все. Это нормально, потому что диапазон. Попали в него, отлично. Uh -huh. Пленка Альпина. Это полиуретановое полотно, как на МАКСе. Uh -huh. И оно сделано на том же самом станке, условно. Не условно, а прям точно. Но оно с двух сторон. Вот если у тебя с одной стороны полиуретан, с другой стороны нетканный материал такой, да, uh -huh. антиконденсатный, то здесь полиуретан на обе стороны. То uh -huh. есть у нее в два раза больше... Можно сказать, что эта пленка с двумя функциональными слоями. И если каким-то образом разрушается там от ультрафиолета, например, ну или там от чего-то механически разрушается верхний, у вас все равно есть еще и нижний слой. Это к вопросу о надежности. А первый класс, он должен быть, конечно самым надежным. Как немцы выбирают материалы? У них есть такое понятие, называется дополнительное требование. Например, длина ската. Когда он очень длинный, это уже является дополнительным требованием. Например, сложные погодные условия в момент строительства. Угу. Сложность кровли. Есть яндовы, есть мансардные окна. Это все, это все дополнительные требования. Есть какие-то парапеты. Одно из главных э, требований как бы по весомости ⁇ это э, угол наклона кровли. Чем ниже угол наклона, тем, соответственно, сильнее пленка будет, ну, вообще вся конструкция воспринимать э, водяную нагрузку. Э, дополнительным требованием также относится длительность строительства, мелкоштучный материал. А, Которые менее да, Мелкоштучные это натуральная черепица Лю Любой мелкоштучный угу. Даже туда входят а, металлические листы Мелкоштучные ну, Модульная да, металлическая да. черепица ну, то, то есть, есть такое понятие дополнительные требования Чем этих дополнительных требований больше Тем значит ты должен взять Более высокий а, класс их всего шесть, мы знаем. Но ты смотришь, сколько до понятий требований, ты должен брать более высокий класс, потому что у тебя сложнее условия. А у нас обычно как бы, ну, мембрана и мембрана, да, любую там на самые даже сложные объекты берут вот по немецкому подходу. Это как бы неправильно, надо это обязательно учитывать. Но самый главный, как я и сказал, это именно угол наклона. И вот, например, берем мелкоштучный материал. У него есть такое понятие, как... Рекомендованный угол наклона. Например, для цементно-песчаной черепицы Брас это около 22 градуса. 22? Mm -hmm. Не ну, помню. я знаю, Допустим, что недавно мы сталкивались с... Если я ошибся, извиняюсь. Но вы поняли. Смотри, недавно мы сталкивались с кровлей Бивер, как бобровый хвост. Uh -huh. У, У нее него лежит... минимально 30 градусов. У уклон. нее выше, вернее, да. да. Почему? Потому что она более плоская. А но недавно, вот, ну, вот как раз на этом объекте ее уложили на уклон кровли 20 градусов. Это как раз тот самый случай, когда нужно было брать более высокий класс. Есть специальная таблица, она есть у нас в наших брошюрах, в брошюре «Техническое планирование», где показано в зависимости от угла наклона кровли фактического и от рекомендованного угла наклона для данного кровельного покрытия, какой тебе класс нужно взять. Плюс это все как бы э, умножается на количество дополнительных требований. То есть есть они у тебя или нет. У тебя может вообще просто односкатная крыша, коротенькая, маленькая, с даже маленький угол наклона, бибель, ну, просто обычная крыша. Это mm -hmm. будет один вариант. А э, если это будет сложная, с ендовыми парапетами, мансардными окнами, да. Э, э, вопрос, мансарда это или холодный чердак, сразу два дополнительных требования. Это, если все остальные, это просто одно дополнительное требование считается, то э, утепленная крыша или нет, это сразу два. Это как, то есть, грубо говоря, показывает, что это очень весомый аргумент в данном случае. Вот, э, есть классы. Первый класс отличается от всех остальных глобально тем, что... Первый где... класс ⁇ это самый хороший. Совершенно верно. Тот, где как раз мы используем Альпину. Тем, что там не допускается никакой склейки нахлестов между собой. Mm -hmm. То есть нельзя использовать мультибанду. Вернее, ты можешь использовать, но у тебя не будет первый класс. Вот ты возьмешь Альпину и будешь мультибандом проклеивать. Не первый класс, извини. Нельзя использовать ленты соединительные, нельзя использовать уплотнительные ленты, то есть которые идут под видно там на, на, под, вот здесь, да. под контрабрешетку. Хм. Там этого использовать нельзя. А, а что можно использовать? Сейчас там? расскажу. А, смысл такой, что сама, а, сам гидрализационный материал он должен быть гомогенным. То есть а, он между собой должен свариваться. Без привлечения чего-то стороннего mm -hmm. То есть гомогенность Это когда гома то же самое да? Не будем аналогии mm -hmm. проводить Так вот, гомоген это, это когда материал сам в себя, грубо говоря Входит может это происходить разными способами, ну, например, и разные материалы там. Сейчас вот очень важный момент. И разные материалы там тоже могут применяться. Например, можно битумную использовать изоляцию на первом классе. Ее тоже можно варить горячим воздухом. Она сваривается, она mm -hmm. входит только, вот, грубо говоря, соединяется вот так вот. Без клея там со стороннего какого-то. Можно использовать ПВХ-мембрану, может, АТПО-мембрану, пдм резину взять, неважно. Главное, что ты будешь полностью все это сваривать. Никаких лент и клеев там не может быть. Это первый аспект. Второй. Это то, что нельзя уплотнительную ленту использовать. И контрабрешетка должна быть интегрирована в само гидрозационное покрытие. То есть мы берем ленту из той же самой пленки нарезанной. Мы знаем, что она одинаковая на обе стороны. И эта лента будет в будущем, и мы сегодня это сделаем, она будет сварена между собой. Вот таким образом. И, и получится гомогенное покрытие с интегрированной обрешеткой. Этот, когда я это объясняю, обычно в этот момент он меня спрашивает. Если я так сделаю, у меня же контрабрешетка сгниет, правильно? Но этот материал паропроницаемый, у него диффузия открытая. Да, с точки зрения мембраны она самая низкая, можно сказать, да? То есть она самая высокая, это плохо. Но все равно, Сухой, материал, когда вы используете пленку, которая стоит 600 рублей за квадратный метр, или даже 650, не помню точно, то у вас, думаю, что у заказчика найдутся деньги на это. Это, это максимально топовый вариант, понимаете? Здесь сейчас мы этот момент, наверное, давайте опустим. Нет, стоимость не надо. Ну, приписывают. Теперь моменты. Если у нас, допустим, битумный ковер, мы же не можем его просто уложить вот так угу. и потом сверху обварить, потому что дерево останется реально внутри, а у битума очень высокие. Так не получится. Поэтому используется следующим образом. На сплошное основание. Когда мы говорим про первый класс, идет запись. Да. Когда мы говорим про первый класс, у нас всегда сплошное основание здесь есть. То есть это какой-то материал. Мы, мы работаем, мы находимся на чем-то, мы не на стропилах в раскорячку стоим. Угу. Это очень важно. Ну, мы говорим про малоуклонные кровли, и э, это сплошное, сплошное основание, но на малоуклонных кровлях очень удобно, помимо всего прочего, работать. Итак, сплошное основание на нем мы тогда должны будем сразу уложить, если в случае использования битумного материала, мы должны сразу уложить контрабрешетку. И причем контрабрешетка должна быть... Вот он сплошной настил. Вот они, стропила. Контрабрешетка должна быть трапециевидная. Угу. Почему? Потому что битумные материалы, они, естественно, имеют право на, на жизнь в этой конструкции, это все нормально, но... Этот материал сильно более м, подвержен хрупкости угу. на, на углах. Поэтому здесь нужно сделать более обтекаемую форму. И сверху у нас монтируется контрабрешетка. Вот это вот обтекаемая форма, нет? А это не битумный материал, нам она не нужна. У нас, а, если бы у нас был ты... битумный, мы должны были бы взять, по правилам немецкого союза трапецивидную трапециевидную обрешетку. Угу. Нам это не обязательно, мы можем любую брать. Но, кстати, к вопросу, на малых углах наклона должна быть хорошая высота контактной решетки. По mm -hmm. нашему мнению, до 10 сантиметров максимум. Выше уже тоже не нужно. Uh -huh. Выше 5, но, не но, но, ни, но ниже 10. Ну, как правило, это просто десятка, там, например. Ну и 70 тоже нормально, в принципе. Окей. Окей. Едем дальше. Это ты сейчас конкретно сказал про. Вот, про любой материал, у которого вот вот высокая С. Да, да, это умный вариант. Что про любой того, что материал, худ... у которого высокая SD. Угу. Его все равно придется монтировать в обход. То есть, если вы смонтируете его, его сначала вниз. трапециевидную обрешетку. Да. Да. Это именно к каким относится пленкам или материалам? Битумные? битумные материалы, да. Наполняемые. А с этим материалом такой так не надо. Абсолютно. То есть не мы берем прямоугольную Обычная нет. решетка, да, прямоугольная. То у меня мысль ушла, поэтому... Я... При этом вы должны э, сделать так, чтобы каким-то образом он приклеивался. То есть этот материал должен быть самоклеющийся. Или вы должны э, смонтировать кусочки э, битумного материала, закрепить механически mm -hmm. и потом к ним приваривать. То есть это дополнительная работа, она на самом деле очень сильно затрудняет работу и замедляет Если у вас материал с открытым МСД, вы раскатали этот ролик ударом ноги, вот так, mm -hmm. он раскатился Смонтировали обрешетку и она у вас уже прикреплена, грубо говоря, она уже ее ветром не сдует И дальше вы потом в будущем просто обварите, это очень удобно Едем дальше Вопрос? Давай У меня вот такой, Игорь, вопрос <coughs> Вот мы здесь, да, делаем вот так пленку, то, то есть, да. Угу. У нас брус сверху. Почему не применить под эту пленку, да, сплошное же все-таки основание и ее, то есть вот так вот, да, без сваривания. Как ты закрепишь, вопрос? Ну вот. Вот как закрепишь? Если ты сможешь закрепить? То есть Я... ее нельзя, значит, пробивать, правильно? Нет, не она, не она может быть пробита, но только в верхней э, части. В верхней где части, у нас да. будет лежать да, э, здесь э, тогда плохо. Тогда плохо, это во-первых. Во-вторых, как ты будешь склеивать, когда у тебя, сваривать, вернее, да, оговаривался? Сваривать, когда у тебя вот такие вот неровности. О, И то ты, то ты просто не сможешь... Это очень большая проблема, поверь. О. Потому что ты будешь сваривать, у тебя будут дырки. А это уже опять же, ну, потенциально, на малых углах наклона, это реально большая проблема может быть. Говорил, а... Использовать такой материал просто... вот. Из рук вам плохо, но это вообще не кайф. Угу. Я видел истории, когда монтируют... Ну, русские люди, они же изобретательные. Конечно. По-разному придумывали. Я, наверное, лучше не буду рассказывать, как. Вообще, теоретически есть варианты, как можно смонтировать по-другому. Но мы их, естественно, не рекомендуем. Это самый надежный проверенный вариант. У него есть масса плюсов. Если вы возьмете вот тот самый другой способ то там будут некоторые вопросы проблемные. Еще очень важный момент я забыл сказать. Про вентиляцию. Вот у меня здесь э, подготовлены специально разные узлы. Смотрите, вот если... Не работает. Ну, ладно. На, на, на, на видео у нас узел, да, который у нас, кстати, на сайте. Все узлы есть, заходите, там очень все интересно и полезно. Можно использовать в работе. Так вот, мы видим утепление, сплошной настил, красненьким показан гидроизоляционный материал, он же мембрана, потому что нет вензазора, и контрабрешетка, и там какой-то кровельный материал. Вот эта схема, она, она очень хорошая, потому что у тебя вся толща э, теплого контура, Получается просто герметичная. Как, грубо говоря, ну не, конечно, не как сэндвич, но ну, а, она как бы э, заперта со всех сторон. Из утеплителя ничего не выветривается. Туда не попадает внутрь никакой воздух. Это очень энергоэффективная история. Вот сама мембрана, она не утеплитель, но если она плотно закрывает и не позволяет выветриваться тепло из утеплителя, она способствует его функции. Если мы берем... Битумный материал, какой-то битумный То мы должны Что сделать? Схему с двумя вентозазорами Это тоже нормальная история Она тоже в принципе рабочая Схема с двумя вентозазорами Так тоже можно делать Но вопросы есть по вентиляции Этот зазор он должен быть не просто воздушным А именно вентилируемым угу. То есть тебе нужно предусмотреть Вход и выход воздуха Между, каждыми, между каждым пролетом я не говорю о том, что это э, более плохая схема с точки зрения выветривания тепла, да? Это мы просто э, проговорили, и сейчас об этом не будем, но здесь есть также много других монтажных сложностей. Вот этот зазор должен вентилироваться. Самое плохое для вентиляции место это... Короче, ты основательно подготовишься. Конечно. Угу. А я угу. просто по-другому бы не объяснил. Это что? Яндова. Вот на индовую уложена, уложена пленка какая-то, да, например. Uh -huh. Или на сплошной настилу уложена пленка. Вот это вот расстояние, оно будет вентилироваться до хребта. И то, если хребет сделать вентиляционно, мы же знаем, что обычно, как обычно происходит. Ну, допустим, все сделали. Но как будут вот эти вот места вентилироваться? Это очень хороший вопрос. Потому что пленка лежит прямо на вот, вот здесь вот, и под нее войти очень сложно. Вы можете заложить здесь какие-то элементы вентиляции. Ну, прикиньте, во-первых, часто ли такое вы видите в жизни, а во-вторых, насколько это все-таки сложно. Поэтому схема с одним вензазором, она исключает эту проблему. У тебя только сверху идет воздух. Контрабрешетка не доходит до индова, она отстает. И у тебя здесь остается канал, и он один. И тебе не нужно делать вход-выход, вернее, тебе не нужно делать вход-выход для нижнего слоя. Он у тебя один. Он называется главный вензазор, а тот нижний, он называется вынужденный. Только вот Вынуждены лучше не делать Это вот э, Короче, Ты рассказываешь дома. о преимуществе использования Диффузионной мембраны По отношению к битумной По, по отношению Битум. к любым материалам, которые Да, угу. нельзя использовать Вот, например Построил человек, захотел себе такой дом угу. Тот, кто хотел себе такую крышу Он вообще в крыше, наверное, ничего не понимал это, скорее всего, была супруга человека, который себя это строит. Она просто тыкает пальцем в картинку и говорит: "Я хочу такое". Тоже там все очень сложно будет при этом. Ее вообще не волнует. Ну, пусть так, нормально. Но человека, который этим занимается, он должен заморочиться схемой вентиляции каждого, всех каналов, посмотреть, где будет контур теплый, где будет холодные части и каждую эту часть сделать именно вентилируемой, а не просто воздушной. Вот он теплый контур. Соответственно, мы получаем треугольные карманы, умноженные все это дело на яндовы, на хребты, на мансардные окна, на трубы кирпичные, там, печные, там, все что угодно. Это вообще нетривиальный вопрос на самом деле. Угу. Вопросов тут нет? Едем дальше? Тут что? вопросов нет. То есть схема с одним вентоззором, она реально самая хорошая со всех точек зрения. Это на самом деле современное использование материалов. Сейчас вот так вот уже технологии позволяют делать. Когда не было диффузионно-открытых материалов, не делали так. Итак, монтаж альпины. Мы проговорили, что э, контрабрешетка должна быть интегрирована. В случае с альпиной это делается следующим образом. Она должна быть защищена и сверху, и с торца тоже. Поэтому у меня здесь э, контрабрешетка крепится на болтах. Естественно, у вас это всегда... Саморезы, да, какие-то длинные, там конструкционные желательно. Ну, у нас на болтах. Итак, мы делаем следующим образом. Мы должны будем уложить вот этот материал вот таким образом, но сначала нужно закрыть торец. Торец э, закрывается очень просто. У меня здесь нарезаны кусочки небольшие. Я делаю вот такой вот, такой вот маневр. Я укладываю пленку вот сюда ну скажем там на 10 mm -hmm. сантиметров по центру чтобы не будет мешать завожу вверх и на самом деле немцы говорят что вы можете оставить воздушную прослойку mm -hmm. вот так просто смонтировать здесь покажу более как бы аккуратный э, способ но вы можете монтировать и как бы более безалаберно так сказать так вот это раз и дальше мы придаем этой вот части, завершенный вот такой вот вид, угу. таким образом она закрыта. Лишние лопухи, которые будут торчать из-под верхней части, я просто обрежу, для этого нужны действительно хорошие ножницы, потому что какими попало, альпину не разрежешь в таком количестве нахлёстов. У меня получилась вот такая заготовка. Я ее сделал один раз. Вот она. Это как шаблон, да, пойдем? Да. И теперь я просто прикладываю к какой-то своей нарезке. Здесь сразу несколько штук. У меня три, у нас у вас может быть больше. Просто вырезаю куски. Так, вот у меня есть три контрбрешетки и три заготовки. Чтобы все было очень удобно, нужно сделать следующее. Нужно обязательно пометить ручкой, в каком месте у меня она начинается. То есть вот, угу. вот здесь. вот На альпине очень хорошо шариковую ручкой обычно рисовать. Вот она. Угу. Вот здесь. И дальше мы делаем следующее. У меня в руках растворитель специальный. Это не клей, это именно растворитель. Сейчас все находящиеся в этой комнате получат. То есть смотри, мы прежде чем устанавливать контрейку. да? Должны сделать разметку такую вот? Это просто для удобства, вы не должны. Просто я показываю наиболее простой способ. Вы uh -huh. можете это сделать на глаз, но если вы раз наметите, uh -huh. это будет намного проще. Так вот, чем сваривается альпина? Либо горячим воздухом, просто uh -huh. это обычная сварка, либо химическая сварка растворителем. Специальным? Ну, вообще-то да. Или обычным? Ну, а обычный, за обычно никто не, не может гарантировать, какой это обычный и насколько он свалит, может быть, она отвалится потом То есть альпину можно горячим воздухом сва о, сваливать? Совершенно верно Это нужен будет клей какой-то или просто? Нет, просто горячий воздух просто Это и это и спокойно строительным там Валик тебе нужен А как узнать, температуру или нет? Мы сейчас это все поймем Сейчас это все, все будет видно. Так вот, я беру просто этот растворитель, специальную баночку. Она не идет в комплекте, она просто, вот, она отдельно продается с кисточкой. Это доработка, ноу-хау. Пошел запах. Приятно. Угу. Как детство. Наверное, в конце видео будем такой бред нести вообще. Да, кстати, забыл сказать, что... Здесь же у нас капельник конденсатор. Угу. И к капельнику альпина приклеивается с помощью клея дельтапрена. Угу. Ну, у нас нету, мы просто опустим этот момент. Угу. Итак. Вот обратите внимание, что изначально... Да, если где-то ты пролил, просто нужно... Стереть. Да. Это не страшно. Итак, если я наношу этот растворитель... Сюда, вот через uh -huh. кисточку он идет, чуть-чуть поддавливаешь, он, он вот таким образом наносится. Видите, да? Uh -huh. На самом деле нужно наносить его именно вот так, чтобы он наносился и на верхнюю часть, и на нижнюю, этот растворитель. И вот когда я это сделал, даже если я это прикатаю роликом, хорошо, долго даже если буду делать, все равно сразу этот материал просто отходит угу. вы видите сблизи, сблизи что он поменялся да он уже не такой же гладенький угу. пошла реакция для того чтобы ему свариться нужно время когда мы закончим видеоролик когда я начну отрывать мы будем видеть внутреннюю белую часть то есть верхний полиуретан этого покрытия с нижним полиуретаном этого сойдется угу. это будет гомогенное соединение так вот вот это я уложил потом я креплю свою контрабрешетку Затем я креплю вот это на степлер и варю нижнюю часть. Сладки, конечно, неизбежны, но это нормально считается. То же самое с обратной стороны. Если какие-то лишние части выходят, сюда капельки просто легко стираешь. Что ты хотел спросить? Две по поводу бутылки. Она нормально, да? В нужной порции подает вот этот растворитель. Главное, чтобы оно не текло. Ты, ну, грубо говоря, на третьей, четвертой обрешетке ты уже поймешь, как это делать. Если протекло и не вытер, разрушится? Нет, просто, когда остаются какие-то следы на них есть, ну, этот растворитель, у вас вот такие вот вещи, да, есть, их будет много. Они просто лежат, со временем она прикипает И когда вы начинаете убирать крышу, отрываете, здесь дырка остается ну, материал уже полностью спекся внутрь Это на самом деле не страшно, но это просто дополнительная работа Как делается? Берется э, человек, который проверяет работу за, за рабочими Он просто берет белый маркер Ходит, обводит места, где нужно сделать ремонт И тогда человек дополнительно берет маленькие кусочки И точно так же просто наваривает один на другой на черном очень удобно белое видно хорошо. Итак, следующий кусок перевернемся. Давай. Следующий кусок. Так, возьму тут поменьше, который находим просто центр. И здесь удобно использовать вот такой вот Шаблон. фасонный элемент. Да, я просто его одеваю по центру когда и у меня уже мне уже удобно работать у меня уже вот эти вот лопухи так сказать они mm -hmm. уже вот для работы готовы но я вот немножко поторопился В самом деле вот здесь тоже нужно приварить по кругу надо было скобу скобу повыше брать надо было сперва приварить да да да да ну нужно нижнюю часть обработать Вот так вот. Пока ты выполняешь эту работу, где посмотреть вот эту таблицу? Но мы прикрепим классов. классов Применение различных там ваших пленных материалов. Ну, мы ссылочку, наверное, прикрепим, да, на угу. это. Ссылку прикрепим. То есть там будет написано, где в каких случаях желательно Какой использовать альпину, правильно? Да, совершенно верно. У -у -у. Не только альпину, там, в принципе, по классам будет У -у -у. рассказывать. Ну и так дальше вверх. Сейчас я беру и так, вот, это дело роликом. Мы с тобой про проэкспериментируем, да, какую-нибудь заплатку сделаем, чтобы попробуем оторвать. Ну, мы можем оторвать, попробовать вот да. прямо вот это, да. можем мы заплатку. После того, как она приклеится, это уже как единое полотно, что по лук. Да, гомогенная, считается. Гомогенное, Вот запомни. Такое обзывательное слово. Гомогенная. Ах ты гомогенная. Ах ты гомогенную. Гомогенный ты мой, да? Когда варишь растворителем, это получается сделать быстрее, чем если ты будешь варить го горячим воздухом. Но когда, например, на улице очень холодная погода, угу. либо если осадки, варить соответственно растворителем это как бы нельзя потому что mm -hmm. ну, мы не будем горячего у, у, у нас нету этого фена на котором вы выставляете температура температура от выше от 250 и выше какая конкретная температура это нужно в данных погодных условиях mm -hmm. потренироваться посмотреть через полчаса насколько сколько она даже не через mm -hmm. полчаса там через 5 минут посмотреть вот насколько по она ру рулон натренироваться ну то есть э, температура выставляется исходя из э, температурных условий вообще вот площадки в данный момент поэтому она разная растворитель при какой температуре самой низкой можно использовать от плюс 5 угу. таким образом с тобой, с да хорошо расскажу недавно <laughs> были на объекте известная московская компания не было не будем была... не будем называть, не будем то, называть но ну. в принципе можно было бы наверное ну, нет, ну не важно в общем э, компания которая выполняла там работы у них была часть э, часть кровли с альпиной мы варили эту альпину но реально было но ну, ну, минус 15-20 наверное точно они, конечно, грели феном, обычным строительным феном, это место прогревали, но она точно так же, вот обратите внимание, на, на стенде, куда попадал растворитель, uh -huh. альпина приклеилась даже к дереву, там мы клеили это к обычным окнам, к ПВХ, или как они uh -huh. называются правильно. Вот. То есть это тоже возможно, просто более щепетильная работа получается. Вот это уже законченный вариант? Это законченный вариант, но ему нужно дать время для того, чтобы э, полностью свариться. Когда мы дальше монтируем обрешетку, она у нас монтируется сверху, и пленка дырявится на верхней части. Здесь такая большая высота, там до 10 сантиметров. Даже если сюда будет какой-то снег наметать или и так далее, mm -hmm. лед здесь будет стоять, верхнюю точку все равно не протечет. Но для самой там, сверхзащиты можно сюда сверху еще смонтировать уплотнительную ленту, дифт-бант, и тогда у вас и эти места тоже будут mm -hmm. надежно защищены. Что касается каких-то сложных мест, например, труба. Мы это не будем монтировать, просто на словах объясню. Mm -hmm. Есть еще специальные манжеты, которые mm -hmm. на разный диаметр трубы подходят. Они из такого же материала? Они сделаны из того же материала, это однослойный материал, то есть это mm -hmm. просто полиуретан. Который ты выбираешь нужный диаметр, одеваешь и привариваешь. Есть специальные углы, которые ты можешь монтировать. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вернее, это, это наружный угол получается. Это наружный угол. Вот угу. На окна, на трубы? Ну, да? трубы, например, печные, да. Угу. Вот он, наружный угол. И также растворителем? То же самое, либо, трубой, либо да. горячим воздухом, либо растворителем. Вот, если мы у нас, например, какой-то будет сложный э, узел, когда есть все-таки часть холодной кровли. Например, идет перекрытие, поднимается скат, стена, ну, вернее, не так. Вот, вот так вот идет перекрытие. И вот здесь вот утепление у нас. И на всей площади Альпина. Мы Альпину ведем, ведем, ведем. Здесь про примыкание никто из вас почему-то не спрашивает про примыкание. Но нам нужно запустить воздух сюда. Здесь он через примыкание будет выходить. Там вентозазор нужно оставить. Так вот, как можно сделать легко вход и выход? С Альпиной это очень действительно просто сделать, потому что мы монтируем. Мы отмечаем на основе какое-то место, uh -huh. вырезаем лобзиком просто отверстие, прибиваем бруски, вот так вот, например, таким вот образом бруски, и сверху на них монтируем в кусок фанеры, USB и так далее. Uh -huh. И просто обвариваем сверху всю эту историю. Вода внутрь не попадает, вентиляция есть. Uh -huh. Таким образом можно, соответственно, сделать самодельный аэратор, <связывающий> самодельный аэратор. либо можно использовать флекс манжет. Ну, Нет как бы, мысли, что он будет очень широко использовать, потому что дорогой, но ну, тем не менее. Примыкание к стене самое надежное, естественно, это штраба. Пленку можно запустить в штрабу mm -hmm. и закрепить ее внутри. Таким образом, никаких протечек вообще. Это называется нижняя кровля. Это реально как будто две крыши. Сколько гарантии на эту пленку? Гарантия Вечная? на эту пленку 25 лет. А срок службы? Ну наш шеф говорит, что По говорить, какой срок службы, это безответственное заявление, это супермаркетинг. Mm -hmm. На самом деле у него у него. Ну, ну, 50 лет это точно, естественно, а то и больше. Mm -hmm. Просто этот срок службы во многом зависит от тех условий, при которых это было монтировано все. Сам материал, ну, мы уже знаем, ему, в принципе, эта пленка выпускается 37 лет уже. Она действительно себя полностью зарекомендовала как абсолютно надежный материал. Здесь мы будем считать, что здесь таких пленки две, плюс методы монтажа, которые позволяют это сделать абсолютно герметично. Поэтому самая высокая надежная защита – это первый класс. Почему, для чего и как это применять, в принципе, рассказал. Но ну, попили мы чая, прошло 15-20 минут, и теперь будем отрывать альпину от спайки. Заходи справа, я вот тут начинаю. Вот если сблизи посмотреть, видно, да, неровно mm -hmm. наносился растворитель, она как бы неравномерно пока пошла. Видишь, угу. верхний слой этот Приклеился к нижнему слою этому Ну, вернее, не приклеился, а сварился, сварился. Если это все отрываешь Рвется, кстати, не вообще нифига не просто угу. То есть она рвется уже полностью этим слоем угу. Мы помним, что снизу есть еще один гидроизоляционный слой Таким образом, даже если где-то есть какая-то подтечка Все равно у нас есть еще контрольный нижний слой угу. Все равно это как бы неправильно но ну, надеяться на это Но это на случай э, каких-то непредвиденных ситуаций. Неопытный человек залез на кровлю, да? Вот таким О, образом знает. мы получаем сварку растворителем. Дельта Альпина. Лучше, Супер. даже. Лучше, что может с вами произойти, да? да? <свеч> лучше, чем даже первая <свеч> любовь.